Короче, есть игра Alan Wake. И если играл, это просто восторг Я помню, как играл в нее еще в 2010 году И кайфовал Атмосфера, геймплей, умеренный саспенс Все, как говорится, мое почтение Здорово, займал И вот Ремеди выпускает Control А я что? Я сел за нее только в 2021 году А знаешь почему? Да, потому что я только когда проходить ее собрался А точнее, когда уже ее прошел Только в конце, в титрах я узнал, что это создатели Вейка. И на фоне этих эмоций я расскажу про сюжет Поделюсь прохождением игры и довольно таки интересно И не забуду поделиться своим мнением О плюсах и минусах игры что качать, что кидать короче Игра начинается с плаката Точнее с истории о плакате В стене, вот я сижу, смотрю в него, он в тебя И первые часы прохождения я Нихуя не понял ну, очень интересно. Это одна из тех игр, которая становится существенно понятнее только если дополнительные диалоги с НПС все прожимать, только собирать постоянно записки, тогда тебе хоть более-менее станет понятно. Ну, либо гуглить, но это типа не так интересно. А итак, вернемся к плакату. Вот захожу я в бюро, а там никого. Главное, на улице движешь машинки, там нету люди есть вроде как все. Ок. Бюро пустотень. Но Джесси человек простой. Если ведет он куда-то, сущность в виде гномика. Мы идем. И встречается местный уборщик. Ахти или ати или ахтит, я не знаю, но вообще чувак довольно приколдесный, потому что со всей своей манерой он показывает, как ему Вообще похуй При этом он принимает тебя за свою помощницу. Адя сам по себе персонаж в игре, я бы сказал, ключевой. Потому что его отрешенность, явное понимание происходящего и, очевидно, обладание некоторыми способностями помогает нашей Джесси двигаться по сюжету. И, по сути, как начиналась наша игра с него, так практически благодаря ему она и заканчивается. Как бы умная мысль, прикинь, мы пришли, типа, как помощник-умборщик, и в итоге мы поднимались дальше, дальше, убрались. Ну, короче, круто. Ну и он нас направляет на интервью к лифту. Кого бы ты там думал дальше видим? бля я маслину поймал Да, директора, которого мы ловим за суицидом Он решает тихоря выпилиться А хрупкая девушка берет на себя всю ответственность Чтобы все это разрулить И все бы ничего, но э, не, не, не. Обдровь, обдровь. У нас только пистолет Да, не простой, а паранормальный Нормальный! Нормальный, И вот, подняв пистолет, выходим на связь С советом Это местная сила, которая тусуется в пирамиде Она нас обучает, дает задания На учреждение ИСов будущих противников Короче, главное, это какая-то конторка Пистолет по сути, это предмет силы. Таких в игре будет много, но суть всегда одна. Именно наш пистолет, это как шапка в Гарри Поттере. Она помогает отобрать идеального кандидата, того, кто станет директором и будет руководить бюро. защищает бренный мир от влияния из альтернативной реальности. И все это рассказывает Дарлинг. Довольно прикольный чувак-ученый, который на протяжении всей игры с довольно живым видом и подробно делится информацией о мире, его особенностях и много рассказывает о происходящем. Поэтому, если не проходил, обязательно залипай на его видосиках, его рассказах. Итак, подобрав пистолет, мы портнулись в старейший дом, где должны были пройти испытания. Разумеется, максимально простой из серии вот кнопки передвижения вот кнопка бить а теперь хватай пистолет и учись стрелять как ты понял стать директором в этом мире ну максимально просто механика в игре нетривиальная, так как тут не просто перезарядка у тебя есть тип батарейки что пистолета что способности метания потратил жди перезарядки кстати забавно что тренч тот самый мертвый директор будет постоянно с нами говорить обрывками невнятно но в целом суть уловить можно он как бы остаток сознания который трендит с нами и вот мы двигаемся с пистолетом дальше и что бы вы думали нами пытается но нечто в нас сказала. вас не звал! Идите и нас отпустила. Пробираясь дальше, встречаем летающих в воздухе ребят и звуки однообразные, что они сдают. Короче, по сути, они типа стали Wi-Fi, который раздают заразу вокруг, и все, кто слышит, становятся исами. И вот, добравшись до первой контрольной точки и обезорадив ее, убив предварительно первого мини-босса к нам, на связь выходит пол. Это помощница доктора Дарлинга, того самого ученого в очочках. И она сразу смекает. Мы. Дивергент! При этом резонный вопрос: как ты выжил? Ответ будет простой: Рук. Это та самая штука на груди, которая защищает от воздействия ииса. Ну, у нас просто защищает. Отмечает штука, которая внутри нас Она как бы уже намекает, что рук и голос в нас Видно что-то похоже И природу образования появления имеет одинаковую Поговорив, мне предлагают пойти очистить зараженного агента а Агент крякнул Что сразу отмечает вариант очищения людей от заражения Поп, разумеется, видела все, и мы пошли на этот Оказавшись наедине, Джесси рассказывает немного, почему вообще сюда притопали. 17 лет назад в Ординариуме произошло происшествие, из-за которого туда съехалось бюро. Они поместили все под купол, и потому она искала все это время бюро. Тут, в принципе, все на этом обрывается, и она сама по себе говорит про существо внутри, про брата Дилана, и что обсуждать мы с ней это не будем. Там, в общем, было жутко сильное МС, то есть, ну, амс это, короче, альтернативное мировое событие. И мы его, на удивление, перенесли в детстве. Дело, конечно же, зас и мог о нем нормально рассказать, все тот же Дарлинг, который просто пропал. Он же, кстати, и придумал рук резонанса усилителя гидрона переводится, который защищает от становления людей исами. Но кроме Дарлинга есть Stренch, который говорил про странный телефон. Тоже предмет силы это способ связаться со советом. И, вероятно, с ним. Собственно, туда мы и направляемся. В процессе нас кидают очистить предмет силы, который, о господ, делает прекрасную способность нам. Точнее, дает телекинез. Лучшее, что получаешь в этой игре. Наверное, главная способность, которую. Ты будешь постоянно прокачивать а если не знаю что прокачивать, прокачать то ее по любому в смысле это прям просто мастхэв безумно убойная штука которая решает в любом замесе оружие конечно прикольно но телекинез реально решает и вот пробравшись через известного и довольно простого босса томаси или томаси добираемся до телефона и тут начинается главный прикол гостиница ocean view своего рода кпп которое можно пройти, точнее нужно пройти чтобы получить доступ в нужное тебе место поначалу нифига не понятно но потом ясно что жмак и на звонок, Ног, иди в первую комнату, смотри, что там, и дальше уже, ну, ты примерно поймешь, что делать в следующих комнатах. Все, прошли, бежим к телефону, и там опять свет. И нам опять поясняет, что телефон это связь с посторонними существами. Зачем, я не понял, но, видимо, почему бы не повторить. Телефон забираем, и теперь можем коннектить с тренчем нормально. Далее опять тусим с полуб, который говорит, что все сектора изолированы. А значит, чтобы их снять, надо топать в сектор обслуживания, где мы, как директор, можем эту блокировку снять. Далее в этот сектор, это кстати территория Ахти, того странного уборщика, который на нашей стороне. Без него нам пик понять, куда идти. Да и в целом, походу, это он нас направляет. Так что движемся к нему. И как же снять изоляцию между секторами? Пуль поможет найти Ати. Но сначала надо будет убраться. Чего, блин? Сгонять и починить генераторы с насосами А то энергоустановка взорвется и капец Какой, помогите и так далее Потом по пути встречаемся с руководителем службы безопасности Эришем, он говорит, как все плохо Что ай греется и надо решать вопросики При этом опять в речь упоминается Дарлинг, где в ходе разговора узнаем, что Походу он был в курсе, что Ииси нападут Побежав выполнять сюжет, мы встречаемся С побочками, где одна из которых дает нам щит А другая рывок, рывок довольно Толковая штука, она помогает изредка Выбраться из-под леща, а щит юзал Я, ну, наверное, пару раз и то, случайно. Максимально, по мне, показалась бесполезная штука. Тратит кучу энергии. Учитывая динамичность боя, применение ее, ну, максимально какое-то непонятное. Первая часть с охладительными насосами довольно простая. Добежал, покидал в них блоки питания, отбился от волн. Ну, вот все. Если не считать последнего этапа, где мы чистим засор. Зрелище, ну, довольно неприятное. Даже чай перестал пить. Но, преодолев его, чай пошел, конечно, на ура. Вот такой чаек. Ну и вот, когда засора нет, можно бежать делать вторую часть квеста, чинить энергопреобразователи АЭК. Схема далее, в принципе, такая же. Бегаешь, втыкаешь блоки питания и, в принципе, все. Просто идем снимать изоляцию ручным управлением. И, пожалуйста, доступ ко всему открыт. Теперь мы возвращаемся к ПОП, чтобы поговорить за кашу манную, за жестуманную и поделиться настоящей причиной, а зачем мы сюда пришли. Ну... Отчасти. Ага. Рассказываем младшему брате Дилане. О найденном на свалке с братом Диапроекторе который, очевидно, был предметом силы: о том, что он открывал проход в другие места и случилось нечто ужасное. Но, к счастью, им помогли. Они встретили существо, которое помогло. Это была Полярис, которая помогла и защитила. И, конечно, привела Джесси сюда. Ну и проекторы они, соответственно, тоже отключили тогда. То самое существо, которое сейчас как бы с Гленнгеры не двигается и является объектом общения. Вот этот Полярис, ну, собственно, она это и есть. Люди с бюро пытались их схватить, но Джесси сбежала. А братану не повезло, его бюро забрало. Получилось, не фартануло. Вместе с диапроектором, о котором Поп не в теме, ну, соответственно, мы сюда поэтому и пришли, чтобы всем этим разобраться Но она пока шарилась в документах Дарлинга, нашла некоторые совпадения Первое, что И6, или как в игре, ну, изначально p 6 Подопытный, которого готовили к становлению директором Тут мысль у нас, соответственно, возникает О том, что, походу, это Дилан И вторая мысль, мысль о Гидроне И рук, которые, ну, очевидно Связаны, потому что эффекты них примерно одинаковый, Судя по всему, это защита от э, Тех самых ИИС, поэтому надо двигаться к Маршалу Которая отправилась в центр исследований для защиты рук Но Она явно в теме И может знать, где наш братишка Дилан а, Маршал сама по себе такая Типичная вояка Максимально прямолинейная и все про всех знает. Ну не зря же она глава оперативного отдела бюро. И дело-то в чем, надо обезопасить лабораторию с рук, а то всех наших перебьют. Огневая мощь, конечно же, будем мы. Зачистив все и добравшись до лаборатории, нас ждет досада. Рук установка не работает. Побегав по закоулкам и вставив в правильном порядке карты, мы ее запускаем и... Призма поломалась. А нужно больше камней. Ну, то есть самый призм, за счет которых она работает. Понимая, что это может затянуться, а у нас уже, ну, прям горит, типа, что с братом? Ну, давай, расскажи, расскажи. А мы начинаем ее расспрашивать, но, соответственно, нас просто бортуют. А пока бежим за черными камнями, напарываемся на еще одну побочку, где нужно очистить рентген, который дает нам способность к захвату. Честно говоря, в процессе прохождения не часто им пользовался, но в целом интересная штука, которая реально полезна только, ну, как мне кажется, все-таки при максимальной прокачке, потому что за замеса, если на нее начать втыкать, особенно когда у тебя мало хп, а можно просто рипнуться. Двигаясь к зоне переработки черного камня, опять нарываемся на гостиницу Ocean View, где нам нужно было одинаково расставить стулья, после чего все оно срабатывает, и нужный мозг проход у нас появляется. Добравшись, мы встречаем там Эриша. Если кратко, смерть, разруха и так далее. Это печально. Ну и две новости. Первое, вход прямо по коридору. Второе, там тусуется какое-то чудовище, так что иди сам разбирайся. Быстро добравшись до карьеры, покидали туда блоки, запустили взрыв, ну и благополучно камушки свои получили. Вот это удар! Вот это взрыв! На этом миссия выполняется. Пора вернуться и узнать у Маршал, где наш братан. Братан, короче, находится в бюро. Он тот самый подопытный, и 6 P6, а и тут оказался еще 17 лет назад. Его готовили к должности директора, ибо он обладал лютыми талантами в сравнении с другими кандидатами. Но проблема в том, что его сила очень сильно исказила, и соответственно люди погибли, а он оказался непригоден. Причем странным был тот факт, что силы он получил явно из-за встречи с Полярис. Только вот почему она помогла только Джесси, но не ему, непонятно. Братишку держат в Паноктикуме, это местная тюрьма для предметов силы, ну и собственно его. У него явная беда с башкой Поэтому отпускать его не рекомендуется Пока за ним бежали Тут нам подвернулся движ с телевизором Который дал прекрасный талант левитация. Крутая фича позволяет двигать по воздуху И лазить куда надо Тут игра становится куда веселее и динамичнее Дальше самый главный рамс э, Брат где-то тусуется Потому что мы его не смогли найти там где мы его искали Он просто сбежал А самое забавное что он уже казался у пол И сдался говоря о том что он не в себе И понял что Иисы а им завладели Но в отличие от остальных У него получалось их сдерживать И типа контролировать мир будет меня, я прав, и Вернувшись к полу она... В принципе рассказывает то же самое, и мы бежим на встречу с Дилоном а он там. Пока на расслабоне начили. Door, you. you you you words, Кроме того, что личность явно удилена разбитая, и если довольно сильно засели в нем, Дилана явно терзает момент, что Полярис не помогла ему, не дала сил, не помогла, когда его заперли на уже 17 лет. Он рассказывает, что кроме него с собой бюро прихватило диапроектор, тот самый, что открывал проход. Пускал Иисов и выпустил Полярис. Ну и эти бедолаги пустили Иисов в бюро через него. Дальше Дилан рассказывает, что по сути он сам пустил Иисов. И они освободили его, избавив от Полярис. И разумеется, он винит сестру. Говорит, что Полярис и бюро ее используют. В окончании диалога он нас направляет в сектор содержания, где мы сможем узнать ужасную правду о бюро. Собственно, куда мы направляемся. Но только лишь для того, чтобы отключить диапроектор. Найдя программу по отбору идеального кандидата, мы узнаем, что все это время бюро за нами следило. Все 17 лет. Они просто стояли и смотрели. Пробравшись дальше, натыкаемся на целиком воссозданный город, где все произошло 17 лет назад. Довольно интересный момент, который как раз и помогает нам понять, а куда же двигаться дальше. Они перетащили буквально целую свалку, и никто вообще не заметил в городе. Затем нам нужно пробраться в зал пространственных исследований, но для этого нужно пройти лабиринт, который постоянно меняется, и просто так его не преодолеть. Кто нам помогает? Конечно, Ати. Но проблема в том, что он ушел в отпуск, и нам нужно его найти. Следуя заведениями, мы забираемся в какое-то мрачное место, где его и встречаем. Ати? там он дает нам плеер и именно он по его словам поможет пройти лабиринт так как это очевидный предмет силы, видимо, ему его, наверное, подарил совет. Ну это догадки, но вдруг. В этот момент все больше укрепляется в голове, что эти типа не столько человек, сколько, возможно, какая-то сущность, которая работает как связующее звено между советом и нашим миром. Либо он просто прокачанный тип, который как... Помощник директора, который почищает все за всеми А дальше просто крутейший блок игры От которого я был в полном восторге Тут есть все, динамика, бодрый музон Куча крутых изменений ландшафта вокруг Причем круто, что музыка синергирует с игрой и с тобой а Она максимально идет грамотно И не просто обрывается в конце а Логично перетекает в самый момент завершения Что сохранило цельность происходящего Причем в бою она активизируется А в перебежках она становится наиболее спокойная все, что нужно, чтобы кайфануть. Если не играл, смотри и кайфуй. Если играл, давай вновь насладимся этим моментом. Кайфанул? Ну все, теперь можно дальше идти к сюжету и прохождению. Добрались мы до нужной территории, но диапроектора там не обнаружили, его собственно перетащил Дарлинг. Но что нас ждет дальше? Встреча с Гидроном. Как его описывал Дарлинг, это массивное, многогранное и живое существо. Он притащил Гидрон к себе, и судя по всему, Гидрон и Полярис это одно и то же. Гидрон, то есть Полярис, вела ее сюда, чтобы освободить. После осознания всего произошедшего мы бежим ее, конечно же, вытаскивать оттуда. Hi. Очищаем сифоны, которые мешают гидрону, и по итогу нам показывают, как эта камера, где была в заперти Полярис, ломается, а там ничего нет. А нами начинает завладевать Иисы. Polaris, are you there? Please, no, can't this so, oh, please. Oh, please, please, please, please, please, I please, I I please, please, please, please, please, You are warm through time, the thunder song distorts you, happiness comes, light like pearls После чего вылезают титры концовки Тут я максимально проорался, когда увидел это в конце И подумал, типа, серьезно Ремеди опять решили сделать жертвы главного героя Потому что, кстати, сейчас будет спойлер Очень важно, если ты в Alan Wake не играл Но хочешь, типа, боишься спойлеров по игре И хочешь ее потом пройти, промотай Я как-нибудь там тегом время поставлю Короче, прям попишу спойлер по Alan Wake И пропустишь его просто и все А если не боишься, то слушай В конце концовки была такая история, что главный герой в итоге Переписал свою историю, и бабка умерла Жена была спасена, но в итоге сам он не смог выбраться, из-за чего остался собственно вот в этом мире. И вот опять мы в пролете, типа сиди, страдай в этой игре тоже. Как-то грустно. Но здесь просто новый уровень развалива. По титрам мы понимаем, что это не концовка. Потому что она показывает, как оказываемся в черном белом мире, где все те же герои, но мы уже э, просто какая-то секретарша, которая бегает, собирает кофе, дает письма и так далее. В процессе мы обнаруживаем, что сдавая письма, что важно, если хочешь пройти ту часть, нужно именно письма таскать. Мы получаем новое письмо, которое нужно отнести к директору лучной одежды это кто? Конечно же уборщик Ати, который прямо говорит не останавливаться что мы на верном пути. Однако поначалу кажется, что игра реально закончилась. И это просто такой типа концовка грустной серии побега и помучайся в этой петле временной и знаешь, что ты проиграл Исом. Просто сферись Последняя встреча с директором максимально продолжает путать мысли в нашей голове. Заверяя, что это не Исы, а Гидрон заразил всех. Он причинил все беды. И из-за него они прорвались в этот мир вот эти все монстры. И тут мы понимаем, что Тренч считал, что Исы всех Спасут, и он использовал поэтому диапроектор все потому, что тренч был заражен исами, потому и включив диапроектора, впустив ииса в наш мир. Мы создаем, что все происходящее ловушка и нереально. И выбираемся из этой иллюзии, беря пистолет со стола и убирая в ней тренча. Я. The director. После чего по телефону связи раздается звонок На проводе тот самый Дарлин, который Говорил, что Гидрон мертв, но Он не был источником, а лишь катализатором И все будет раскрыто, как только мы доберемся До его офиса, и тут нам приходит осознание а Гидрон, он же полярец Та самая штука, которая была заперта Из которой, когда мы вскрыли, никого уже не было По сути, это катализатор, да, этот катализатор умер Но ранее, когда мы с ним встретились, он по сути не является источником силы Либо защиты, он раскрывает твой потенциал Поддерживает его, но Не создает его с нуля, соответственно, если у тебя есть Какие-то внутренние силы, которые можно раскачать Гидрон, можно называть полярис Короче, это существо, оно их, типа, грубо говоря Прокачивает и пробуждает в тебе Ну, соответственно, если тебе их нету, то, ну, как бы, гуляй И, в принципе, все, поэтому, когда он умер Силы твои не были потеряны Просто изначально он дал эти силы Он в тебе никого не помещал, он просто тебя развил Назовем это так В процессе мы попадаем в гостиницу Ocean View И осознаем, что, по сути, это место Переход между альтернативными мирами Каждая из дверей которых ведет в свой А дальше нас ждет зажигательный клипец от Дарлинга. Давай посмотрим его еще раз. При том, как подмечает сама Джесси, гостиница — это как бы реальность в ее голове, а двери в ней ведут туда, куда ей нужно, так как одна из дверей приводит ее к Полярис, а Полярис — это она. Teach me how to trigger you. Maybe I'll never understand. Maybe I don't need to. Trench was the first to be corrupted by the Hiss. Slowly, over the years. His need for control only made it worse. It was Trench who took the projector to the nostalgia department. He opened the door to the Hiss. Just like that. With Hedron dead, the Hiss tried to corrupt me, too. But I'm stronger than them. We're stronger. They're waiting. They'll try to stop us. И мы несемся отключать диапроектор, попутно пытаясь спасти брата, от лица которого ИСы вещают. В итоге казалось, что ИСы добрались еще и до совета, с чем нам тоже приходится разобраться. Know, Пройдя довольно простой замес, мы подбираемся к брату и очищаем. Успешно, но лишь для нас а Дилан, на удивление не расщепился он просто отлетел в кому. I'm working on a solution with my management team, but there is still a long road ahead. I'm the director of the Federal Bureau of Control. We're in this together. You... and I. Ну что, дружище, на этом наше прохождение закончилось Спасибо, что смотрел до конца Я знаю, что есть еще дополнение основания И дополнение, где типа раскрывается судьба Точнее, часть судьбы Алана Вейка Я постараюсь в ближайшее время ее пройти И, ну, если мне понравится Если я подумаю, блин, этим надо поделиться Это рассказать, я обязательно, конечно же, запишу Еще один видос про дополнение А пока, если хочешь, бахни подписку Лайк, коммент или не бахай Просто делай что-то по кайфу да, и, Ну и в принципе на этом все И помни, ты сам источник своей силы